Здравствуйте, уважаемые слушатели Академии Спа и коллеги. Меня зовут Конькова Алла, и сегодня мне будет помогать в нашем ролике Олег Журавлев, наш психолог, журналист и ведущий. Здравствуйте. Алла, скажите, пожалуйста, вот говорят, что омоложение больше, омоложение лица больше интересует женщин. Так ли это? На самом деле успешность человека определяется его внешним видом. И за внешним видом следят не только женщины, но и мужчины. Потому что бизнес и успешность в политике, или в любом деле, которое меня начинали, естественно, зависят от того, как мы выглядим. Поэтому и мужчины, и женщины, я бы не сказала, что женщин здесь больше, естественно, следят за своим внешним видом и хотят сохранить свое лицо молодым, красивым, в турборе, с интересным цветом лица. Вот вы начали говорить, перечитайте признаки здорового молодого лица. Можете продолжить? То есть, по каким признакам мы судим о здоровье лица? Ну, прежде всего, это, естественно, толку кожи. Ну, что называется, нет ничего обвислого, нет морщин, ну и признаков старения, что называется. Естественно, что на лице, на нашем, отражаются все наши эмоции, отражаются все наши физические и какие-то соматические изменения, патологические. Понятно, что здоровый человек и красивый человек – это синонимы. А скажите, пожалуйста, вот какие-то рекомендации могли бы дать нашим зрителям? То есть, каким образом да, делать свое лицо более здоровым, более молодым? Да, конечно, самое простое – это гимнастика. Естественно, можно использовать то, что уже наработано нашим человечеством за годы существования на этой планете. Мы же используем пиявочки для подтяжки лица, для Тургуры кожи, для того, чтобы шея была молодая, ну и, собственно, и морщинок не было, но ну, можно использовать, естественно, и гимнастику, и правильное питание, ну и вообще есть масса способов, о которых мы можем говорить очень долго, ну и, я думаю, наши следующие ролики и занятия наши будут посвящены именно этим темам. И последний вопрос. Скажите, пожалуйста, вот вы говорили о гимнастике, правильно я понимаю, что это в том числе и гимнастика лица? То есть могли бы какой-нибудь секретик показать, рассказать о чем-нибудь? Да, пожалуйста, очень много есть... Именно гимнастики для лица много есть упражнений, именно для лица. Но э, я могу вам показать то, с чего обычно мы начинаем на наших занятиях. Это э, усиление движение энергии по так называемым каналам человека, по меридианам. Поскольку все янинские каналы выходят на лицо, то есть это те каналы, которые отвечают за то, чтобы клетки наши очищались, то это можно ускорить для того, чтобы можно было и проснуться, и себя лучше и быстрее привести в тонус. Для этого нужно лишь по утрам делать вот такие нехитрые упражнения. И тем самым мы начинаем запускать как раз те м, каналы, которые отвечают за метаболизм. На руках у нас есть так называемые ручные меридианы, и они э, в первую очередь отвечают за работу кишечника и за железо внутренней секреции. Поэтому, если вы хотите узнать и дальше о наших секретах, подписывайтесь на наш канал и следите за новостями. Спасибо. Спасибо большое.